Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. Вы на моем канале Сладкий Персик. И сегодня у нас рецепт. Мы будем готовить десерт из ряженки. Нам понадобится ряженка, желатин, какао, сахарная пудра и горячая вода. Когда покупаете желатин, обязательно читайте вот здесь вот на обратной стороне инструкцию, как правильно его подготавливать. У меня желатин быстро растворимый, поэтому мне его нужно просто залить горячей водой и потом добавить уже в продукт, собственно, из которого мы будем делать желе. Бывает желатин такой, который нужно заливать холодной водой и оставлять на какое-то время до набухания. Бывает полостовой желатин. В общем, обязательно читайте вот инструкцию, то, что написано здесь. Если вы будете следовать моему рецепту, а желатин у вас будет другой, блюдо у вас может просто не получиться. Мы с вами берем миску и насыпаем в нее какао и сахарную пудру. Отмеряем 300 мл ряженки. Ряженку нам сначала нужно хорошенько потрясти, вот так вот, и наливаем мы сюда в блюдо не всю ряженку, а примерно где-то 2 столовых ложки для того, чтобы нам хорошо все это размешать, чтобы у нас не было комочков. Для этого рецепта вообще в принципе можно использовать не сахарную пудру, а сахар, но мне кажется, что размешать его сложнее и он будет хрустеть на зубах, поэтому все-таки лучше взять именно сахарную пудру. Там буквально 3 секунды, ну ладно, не 3, не 15, 15 секунд мы все размешали и теперь добавляем сюда остальное ряженку. Снова перемешиваем до однородного состояния, и потом будем добавлять желатин. Я готовлю желатин по инструкции на упаковке. Насыпаю желатин в мерный стакан, мне просто так будет удобнее. И теперь мне нужно добавить 100 мл горячей воды. Я чайник скипятила и заливаю. Перемешиваю вилочкой, чтобы желатин растворился. ждать не нужно, просто перемешали, растворим, раствори... желатин растворился, и мы теперь его наливаем вот в смесь к нашей ряженке. И сразу же хорошенько перемешиваем венчиком. Я перелила э, нашу смесь из ряженки в мерный стакан, для того, чтобы удобнее было наливать и теперь мы разливаем все это по формочкам. Можно использовать вообще абсолютно любую там глубокую чашку. Я взяла вот такие вот а, красивые бокалы для коктейлей. И еще можно налить в силиконовые формы. Не знаю, как получится лучше, поэтому попробуем и с формами, и со стаканами. Главное, чтобы было вкусно. Теперь мы все это дело убираем в холодильник. Хотя бы на час, лучше на два, это все должно застыть. Если у нас желатин не просроченный, нормальный, все должно получиться, и потом можно будет кушать. Слушайте, это настолько вкусно что я не могу остановиться. <смех> Правда. Я не знаю, почему я раньше так не готовила, но это текстура моего любимого пудинга. То есть это не, не желе в привычном понимании, не как мармелад. Прям пудинг. Просто теперь это блюдо точно в топе. Я буду его готовить очень часто. И вы тоже обязательно попробуйте. Пока.